Здравствуйте, мои хорошие! Сегодня я хочу с вами поговорить об эфирных маслах, которые помогают при заболевании горла. Лимон. Лимонное масло получает с кожуры лимона и оно отлично подходит к лечению боли в горле, поскольку имеет антибактериальные и противовоспалительные эффекты. Содержит также витамин С, увеличивает слюноотделение и помогает сохранить естественную влажность горла.